Какой-то смелый. Видишь, как трепыхается мелкий? Вау, вау, вау. Смотри, как бьет. Чем мельче, тем сильнее сопротивляется. На соплю. Да, ну, ролит ну, он. Тоже с хвостом, наверное, 30. Ну, хорошо взял тихо будем отпускать те вот сопли сопелька с зелеными глазиками с травой белковатый Ну он и так рядом с нами. А мы отплыли сколько. Куприян! Куприян, хватает. Такие дни не ходят, входные. Пятница? В принципе, мы там будем. Не! Вот таймени. один такой, другой помень. Вот я сейчас ему... Вот туда. Я и хочу... Сейчас бурлил там корм. Ну, маленький. На катер бы закинул. И поплыли бы за ними следом. Перо. Есть фарт и работает. А вот а, небольшенький, наверное. Ну хотя неизвестно, нет хороших. вот и я обрыбился нас голубыми глазами зеленым носиком на такую вот тихо не скрипи Ой, Леха зацепил Все обрыбились за этот проход Тоже хороший Тоже на соплю Как не работает сопли? Работает В чемодан А у Леха что-то непонятно С желтыми глазами Работает, значит, с желтыми глазами. Нормальный пограничник. Скорее всего. Сопли работают, е-мое. Включили, можно вытягивать. Ну что, да. Я говорю, только отвлекешься какая-нибудь уже. Надо походу закидывать и отворачиваться. Ну, наверное, не вытянет ни хрена. Тихо. Нет, аккурат. 23. 24 вернее. На зеленые глаза соблазнился. Ну, этот неплохой вроде. А ты, блядь! Чуть легких грузилом. Чуть и грузилом в лоб не дал. Ну -ну. Хорошая, а? Лёха аж сократился Я, правда, это Маленько траекторию изменил Ну, я его поднимать стал Он сорвался и грузило По инерции вперед полетело Как раз возле лба там Миллиметр прошли Не знаю, камера увидела, 80 ну, хороший вроде а -а -а. нормальный тоже красный слон а? Пол Тоже красный, видишь, пятнышки у него На солнце Хорошо видать След за куприяном пойдем к вам подвел струю педалика. крутится вертится и 25 где-то сейчас нижняя стала работать У меня что сверху что снизу одинаковые сопли я перевешивать не стал просто снизу еще одну повесил такую же красавец У него волна вообще капец Назаров А не Гаденко с зелеными глазами, все нас, ну, ну, что, что, вот ты бля, тоже такая хорошая поклевка, он Мощный. Вот эта самочка. А взяла на голубого, на голубоглазку. Бледные, бледные пятнышки у нее. Ну, по границ, наверное. Я думаю, да. Ух, так тихо сел и хороший. Не убежал бы. Осталось Лёхе, жабра розовая, тоже мамка, У нас голубыми глазами. Мамки любят голубые глаза, тихо, не врывайся. Зацепил? Да, померить надо, наверное, по границ, как минимум. Ну, блин, ну, и... ну да, и он толстый какой у меня сел причем хороший пока собирал видишь как крутит там опа нет сидит на верхнюю просто взял из-за этого это вот,